Какое это счастье жить И утром раним просыпаться Не обрывая жизни нить И улыбаться, улыбаться Какое это счастье жить Насколько это превосходно Жить для того, чтобы любить И сделать этот мир свободным Какое это счастье жить Проснуться с первыми лучами И каждым мигом дорожить И восхищаться небесами Какое это счастье жить Оставшись для себя собою Чтоб жизнь кому-то подарить И Идти в след за своей звездою Счастье жить И целовать уста любимой Не боль, а счастье причинить И сделать жизнь ее счастливой Насколько здорово, мой друг Нет, не пытаться все измерить Когда почти сломал недуг Позволить другу жизнь доверить Как здорово на свете жить Гордятся дети, достойно и сумел привить Быть до конца за них в ответе Как здорово собрать друзей И душу не боясь открыть Быть нахрен и чуть-чуть добрей Какое это счастье жить. Курить. так хочется мне лет достать Счастливым прадедом должны Какое это счастье жить